Как оценить топ-слов для вашего видео? Давайте скажем честно, ваши ключевые слова должны подбирать именно вы, не ваш сеошник, не интернет-маркетолог, а именно вы знаете, по каким словам приходят к вам покупатели. Какие слова несут к вам деньги. И только вы вместе с экспертами можете составить эти ключевые слова. И уже имея контент-план и слова, по которым вам необходимо продвигаться, вы для этих слов будете писать видео. Если слово большое и высококонкурентное, под него написать несколько видеороликов. Если оно маленькое, и низкочастотное, то вы по этому слову можете зайти обычным и простым видеороликом. Узнайте больше по этим контактам, подписывайтесь на наш канал видео для бизнеса, пишите, дружите, звоните и ставьте лайки под этим видео.